Друзья, всем привет, меня зовут Сергей и вы попали на канал Ликигай. В этом видео мы с вами посмотрим локальную картину биткоина. Я выражу свое мнение и свое видение насчет данной картины. И также я немножко у вас поубавлю страха, если он у вас присутствует, поскольку техническая картина вырисовывать достаточно хорошая. Давайте мы с вами это разберем. Что, во-первых, можно выделить? Можно, во-первых, нарисовать локальную Такую трендовую линию сопротивления и локальную трендовую линию поддержки. А в итоге мы видим нечто похожее на фигуру Клин, которая указывает на смену краткосрочного тренда. Мы видим, что трендовая линия сопротивления у нас была пробита и цена может совершить движение примерно до 47,5 тысяч долларов. Тем не менее, я ничего не утверждаю, поскольку цена может спокойно перейти в консолидацию и постоять немного в коридоре. Но это у нас все равно бычий фактор, который говорит о преобладании небольшом покупателей в данном диапазоне Особенно если мы посмотрим на этот импульс, который образовался буквально час назад Даже меньше То есть достаточно хорошая картина пока что вырисовывается для покупателей Что еще можно выделить? Давайте мы это с вами дело сотрем Смотрите, здесь у нас вырисовывается, опять же, в локальной картине фигура двойное дно Вот она Потенциал данной фигуры примерно, давайте посмотрим, докуда до, опять же, уровня 47 тысяч с половиной То есть здесь у нас находится локальный уровень сопротивления в данном месте И цена может до него дойти Если цена дойдет до этого уровня То возможно, опять же, формирование в более такой глобальной картине То есть на более больших таймфреймах Еще одной фигуры технического анализа двойное дно Конечно, говорить об этой фигуре спорно Поскольку здесь у вас виднеется такая большая тень Но если мы перейдем на H4 То мы можем видеть нечто подобное Смотрите вот у нас первое дно, вот второе дно Если мы дойдем до уровня сопротивления и пробьем его, то мы можем видеть формирование еще одного двойного дна в более такой масштабной картине И потенциал у данного двойного дна будет у нас примерно до уровня 49-50 тысяч, то есть до данной Трендовые линии сопротивления, которые мы с вами уже разбирали. Но опять же, данные фигуры, они очень спорно выглядят, и скорее всего это просто обычное движение в консолидации, просто так вырисовывается картин на графике, то есть вот такого прямо конкретного двиного дна здесь нет, здесь есть только намеки на такие развороты краткосрочного тренда Также я напоминаю, что мы с вами провели Fibonacci от максимума биткоина к минимуму предыдущей коррекции и получили данные уровни а Самые значимые для нас уровни я отметил желтым цветом, это 0.382, 0.5 и 0.618, смотрите, друзья А цена находится ниже уровня 0.5, если мы с вами его пробьем и очень хорошо протестируем, примерно сделаем вот такое вот движение то это будет хороший знак, и мы с вами можем стремиться дальше до уровня 0.118, то есть опять же до уровня примерно 50 тысяч по потенциалу. То есть видите, как факторы между собой это комбинируются, и на основе этого мы делаем какие-либо выводы. Но, друзья, факторы для повышения, конечно же, присутствуют, но их маловато. И мы не можем не исключать картину немного негативную, то есть медвежью. И смотрите, друзья, для определения направления мы используем вероятности, то есть совмещение факторов. Тем не менее... У нас всегда присутствуют цели И цели остаются неизменными То есть какую бы сторону сна не пошла У нее всегда будут цели Так вот, давайте рассмотрим цели для понижения В случае негативной картины Итак, друзья, первая цель для понижения Это уровень 44-45 тысяч Наш любимый уровень, который мы уже очень давно используем Находится он примерно в данном месте То есть вот у нас здесь локальная область поддержки имеется Далее, следующий уровень поддержки Следующая цель будет на уровне 42 тысячи То есть на уровне Fibonacci 0.382 И сна может, опять же в случае картины более медвежий, дойти до данных значений или даже немножко пониже и только потом отскочить. Мы с вами ждем сигнала на повышение. Напоминаю, что мы с вами очень давно ждали этой коррекции, чтобы искать сигнал на повышение, чтобы зайти в лонг. И вот мы сейчас этого ждем и уже близок тот момент, когда мы наконец-то сможем зайти адекватно в лонг и отработать позицию хорошую на повышение. Причем она будет очень с большим потенциалом. И в случае импульсного движения вниз, в случае понижения, беспокоиться, подняковать в любом случае не стоит. Поскольку снизу находится очень хорошая область поддержки от 40 до 42 тысяч. И только в случае, если цена пробьет данную область поддержки, а также ее протестирует вот таким вот образом, то можно уже говорить о самом негативном сценарии и начале медвежьего рынка. Пока этого не произошло, у нас а, картина бычья. Поэтому пока что мы просто ждем и наблюдаем, и не переживаем. Ждем конкретного сигнала на повышение, чтобы зайти в лонг. В принципе, друзья, это все, что я хотел сказать. И на этом видео подходит к концу. Пишите комментарии комментариях свое мнение насчет биткоина. Пишите свою обратную связь. С этим видео полицию по предотвратим, друзья. Подписывайтесь, ставьте еще подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы видео, друзья. Всем желаю всего вам лучше, всем профита, побеждайте и всем пока.